Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Крейсер 10 уровня Колберт Будем наблюдать бой Карта Северное Сияние, игрока зовут Ханс 012 Ну неплохо здесь вначале удалось пострелять по эсминцу Почти 6000 нанесенного урона Ну опять же спасибо авианосцу, который посвятил, да, нашел этого эсминца Иначе бы... А теперь пошел настрел стрел по Ганноверу. Ну, прочность у него так быстро тает. Там еще, по-видимому, кто-то из союзников отстрелялся. Но все равно, да? Адская просто скорострельность. Даже суперлинкор не выдерживает такого напора. Прочность просто потихоньку тает, тает. Получает еще, да, здесь один пожар. Чё, и авианосец там торпеды подкидывает, торпеды как из пулемета, блин, строчит. Вот тебе и суперлинкор. По-моему, он сейчас просто отправляется в порт первым, первым в команде. Один из самых живучих кораблей в игре, по-моему, на данный момент торпеды это у нас. Самый большой запас у него прочности, ну и незабываемо, конечно, про броню. Да, то до этого самый живучий у нас был Гроссер. Ну, теперь есть Ганновер. Да, конечно, на легких крейсерах, вот на таких, тяжело играть без дымов. Ну, здесь только тактика вот такая, да, поджаться куда-нибудь под остров и отыгрывать от рельефа. Но здесь тоже можно неудачно, конечно, влипнуть Да, стоишь себе, настреливаешь А тут может какой-нибудь авианосец прилететь, засветить тебя Ну или опять же эсминец Да, учитывая, что здесь еще дальность стрельбы Крайне некомфортная, всего 13,8 километра Что тоже, конечно, накладывает свои отпечатки по-моему, уже можно одну хилку использовать. Но там на излете где-то удается сделать. Один пожар, урон уже переваливает за 100 тысяч. Там, видно, ещё понемножку капает. Уже почти Корпеда 300 попаданий корм. из главного калибра. За в штатном режиме. Что? Собрался по яматов настреливать. Ну, с открытой воды, конечно, опасно, но... Частенько спасают сквозные пробития. Ничего неудачно, ловит одну торпеду Что ж, игрок В прицеле залипает, что ли Нет, прям Я про ремку все Вот Наконец-то вспоминает, использует Все, пошел опять настрел фугасами Хоть калибры маленькие, но за счет Скорострельности, конечно, урон капает Очень-очень быстро Здесь опять удается спрятаться За остров, уйти из-за света. Залп. Кто сделал залп, мне интересно. А, я сначала подумал, может, фандер нет от левого фланга. Там, по-видимому, какой-то крейсер у нас. Тут прочитать не могу. По-моему, какой-то паназиат. Да, вот еще хватает дальности, чтобы пострелять по Айове. Главное, главное, светите. Но, я все сделаю, как говорится. Кстати, баллистика такая средняя, бывает, да, и хуже, и лучше, конечно. Монтана Прям раздолье Кстати, при таком большом, я сейчас посмотрел, количество попаданий уже за 400 с лишним. Всего 4 пожара. О, это даже за 500. С пожарами как-то не особо везет. Да, ну, тем не менее, урон уже подходит к 200 тысячам. Кстати, заканчивается уже восьмая минута боя, счет всего лишь пока что 2-1. Бой обещает быть, так сказать, долгим, затянувшимся. Да, ушел один про противник, дальности не хватает. Тут сразу вот подходит Ямато. То есть стреляй, не хочу. Делает Ямато залп, но ну, везет, везет здесь Колберту мимо. Счет 3-2. Бой, в принципе, проходит так в равной обстановке. Счет 3-2 по точкам 2-2. 2, -2 две у, себя у себя одной себя команды две, у, у других. Все. Распугал, распугал колберт колбер всех линкоров. Кстати, сразу по три супер-корабля в командах. Но если посмотреть здесь... Ну да, по три. Кстати, по одному уже и в той, и в другой команде отправились... Отправились в порт. Не, ну так, конечно, с открытой воды стрелять, это вообще будет вверх наглости. Неужели его не накажет здесь пол Любой уважающий линкор себя то должен сейчас в первую очередь Обратить внимание как раз таки на этот крейсер Да, потому что он как Самый такой большой раздражитель Сейчас в данной ситуации Вон здесь еще и авианосец решает По нему скинуться урон Уже за 200 тысяч перевалил Ну, делает Айова залп Что из этого выйдет, сейчас посмотрим Летят снаряды и Промах Еще один пожар, уже девятый в этом бою. Чем сзади вся остальная союзная команда? Да счет уже 6-3. А, стой, нет, я хотел сказать, да точку, точку надо брать, но тут летит авианосец и дабы не получать торпеды, приходится с точки сходить. Жалко, там оставалось совсем чуть-чуть до захвата. Точка бы сейчас не помешала. Уже три награды Колберт зарабатывает. Но этого недостаточно для победы. Но надо сделать еще больше. Подумаешь. Форсажем, в принципе, противник может Промахнуться, но Крайне опасно делать Да, ну здесь, в принципе, да, делает Колпер до ворот и Монтана промахивается Сейчас посмотреть, большинство снарядов Проходит с непробитием Ну, оно и неудивительно Там даже того, что пробивает Вполне достаточно, если судить По нанесенному урону Который уже 259 тысяч Составляет Союзники уже, по-моему, потихоньку Заканчиваются, Надо, Только я хотел сказать Что осталось 5, как их Остается четверо. Здесь опасно, надо откатываться обратно, иначе сейчас Монтана выкатится. Сейчас линкоры все злые. Удается поджечь Ямата. По-моему, Ямато сразу же использует аварийку На первый же пожар Ну вот я не понимаю, зачем, да, прочности Когда у тебя еще 60 тысяч Ну, потерпи ты, подожди Хотя бы второй раз загоришься Тогда уже используешь ты свою аварийку Потому что, да, сейчас можно Получить один-два пожара и все Колберт уже решает По-моему, да, особо не прятаться Пора идти Рисковать. Сольешься, так сольешься. Да? Типа я сделал уже для команды больше, чем можно. Ну, удается еще добить одного противника. Вдвоем против скольких? Против семерых остаются здесь. Есть пожарная Ямата. у него же там, кстати, ремп, наверное. Вот, точнее, аварийка почти обхатилась. Танкует, колберт с кузняками. Я не знаю, но по-моему этот бой уже не вытащит. Небалотили Очень большая разница по очкам. Того, ну и воевать, в принципе, уже практически нет. Еще разочек, да, там всего один снаряд проходит сквозняк и все. Четвертый уничтоженный противник уже 320 тысяч нанесенного. Да, какие могут быть шансы, когда я смотрю, сейчас во вражеской команде все три эсминца до сих пор в строю. Здесь хочешь не хочешь, а, ну, если только вот такие неаккуратные эсминцы будут, да, Зорки решил зачем-то перестреливаться с Колбертом. Да, еще летит вперед. Одежде, да, провести торпедную атаку, но все-таки, да, уходит из-за света, ну... Вот она проблема вот такой неудобный баллистики. Ну, неудобный, конкретно в таких ситуациях, когда приходится стрелять по быстрым целям. По-моему, это сейчас будет пятый. Есть. Есть кракен. Петропавловск на фугасах, Не знаю, вообще странно. Я на Петропавловске фугаса заряжаю, если только приходится стрелять по линкорам, которые борта не ставят. Всё. В основном бронебойки все-таки подручнее. Есть возможность уничтожить шестого противника. Есть шестой, 2 в 4. До конца боя остается еще 4 минуты 30 секунд. Но там где-то изменится. Торбиды прямо по курсу. Даже если удастся, ну, не знаю, еще там один, да даже два эсминца уничтожить, ну, по очкам просто в любом случае авианосца не удастся достать, авианосец этот бой доведет до победного финала. Ну, а для Колберда в данном случае до поражения. Вот так вот, даже играя в одиночку, блин, за всю команду, я не знаю, 6 уничтоженных, 330 тысяч урона нанесенного, и ты все равно проигрываешь Ну, конечно, обидно, досадно Вот еще засвечивается Халанд, но, по-моему, уже может просто времени не хватить его уничтожить до конца боя Остаются считанные секунды, уже 978 очков у противника